Mm. <music> Начавшись как часть арабской весны, ливийский кризис перетек в войну и превратился в самостоятельный сюжет мировой политики. Ливия, некогда считавшаяся процветающей, превратилась в зону нестабильности, угрожающую всему Средиземноморью. Страна до сих пор остается камнем преткновения в столкновении двух противоположных взглядов на существовавший там в течение 40 лет режим Каддафи. Для его сторонников текущие ливийские события представляются хаосом, возникшим в результате свержения полковника и вмешательства внешних сил. Противники же режима Каддафи смотрят на события после 17 февраля 2011 года с осторожным оптимизмом. Однако в последнее время кризис мирного процесса в североафриканском государстве дает для него все меньше поводов. Ситуация в Ливии – это одна из наиболее острых международных э, ситуаций, сложившихся по результатам Арабской весны. Мы знаем три государства, в которых э, государственный кризис, который произошел в результате Арабской весны, перерос в гражданскую войну. Это Сирия, это Йемен, это Ливия. По Сирии, благодаря российским усилиям, э, удалось в целом ситуацию более-менее урегулировать. А вот в двух государствах Ливии и Йемене ситуация продолжает оставаться очень сложной. В последнее время ливийский конфликт вновь актуализировался. С весны 2019 года фельдмаршал Халифа Хафтар, военачальник Палаты представителей в Табруке, ведет наступление на столицу страны Триполи, где заседает правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджим. 13 января 2020 года в Москве прошла первая встреча, в рамках которой противоборствующие стороны приехали в Россию для переговоров. Однако в Москве Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии. По данным Аль-Арабия, военный счел, что документ игнорирует несколько требований Ливийской национальной армии. В российском Минобороны утверждали, что Хафтар попросил паузу в двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен. Видимо, все-таки вот эту первую встречу нужно, наверное, было бы охарактеризовать как пробный шарф в переговорном процессе между враждующими группировками. В принципе, главная задача была посадить э, враждующих, э, руководителей враждующих группировок за стол переговоров. Это удалось сделать, и в этом огромная, конечно, заслуга э, российской дипломатии, потому что все-таки вот враждующие группировки сели за стол переговоров и обсуждали назревшие вопросы В воскресенье 19 января международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН прошла уже в Берлине. На саммите были как ФАЕС Сарач, так и Халифа Хавтар, но организовать прямые переговоры между ними пока не удалось. Тем не менее, официальный представитель Кабмина ФРГ Штефен Зайберт подчеркнул, что вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ Берлинской конференции по Ливии содержит положение об устойчивости. Прекращении огня. Я считаю, что конференция больше успех, чем провал, потому что впервые все собрались для решения конфликта в таком представительном составе. Раньше ни в одном конфликте такого не было. Когда были конфликты в Ираке, там, в Йемене, в Сирии, то есть конфликты этого региона. Но каждый действовал сам по себе или может быть в коалиции своих союзников. А вот по Лизе впервые мы видим совершенно новую историю, когда разные силы собираются за одним круглым столом обсуждает и приходит к какому-то единому мнению. Тем временем главнокомандующий ливийской армии согласился вернуться в Москву для продолжения переговоров. Об этом фельдмаршал сообщил в письме Владимиру Путину, поблагодарив его за усилия по достижению мира в стране. Его, конечно, здесь будут ждать. А он, в свою очередь, конечно, без России сейчас не сможет ничего окончательно решить. Ну, вообще, роль России какова? Она непосредственно не участвует, не поддерживает ни одной стороны. Без нее бы конференция в России не состоялась. Россия фактически уговорил, уходил за стол переговоров от противоборства сторон. Ведь Россия сейчас выступает как медиатор на Ближнем Востоке, в Северной Африке, очень уважаемая третья сила, которая может урегулировать конфликты разным путем. Камиль Гемоздинов, Универньюз.